Если бы меня утопил пиздец, я бы наверное, просто орал, ребята. Потому что, блядь, я тут уже. Сколько мучусь? Минут 15, наверное, точно уже мучаюсь. С этим достижением, блядь. Я просто в шоке. Ну, блядь, ну как так можно было? Так стоп, я всех убил, что ли? С помощью блока я всех убил? Какого хуя, блядь? Идите нахуй, а? Привет, Дорогие друзья, с вами Даниил Евценко, это прохождение всех достижений за босса Короля Мертвых, наконец-то у меня заканчиваются эти боссы ебучие, как меня заебали, они уже, уже месяц, блядь, на боссах, Это уже даже больше месяца, блядь. апрель, уже, апрель блядь, я в марте начал проходить достижения за боссов, а уже апрель, блядь. последний босс, который надо пройти, Король, Король Мертвых, потом еще Якудзу, блядь. вот это вот достижение за Якудзу, одно остается мне. Ну что ж, поехали. Начнем с самого трудного достижения. Это убить обоих обоев боссов за один ход. То есть довести их до минимального количества хп. И завалить этих шлюх за один ход. Сделать не так-то просто, ребят, на самом деле. Ну так, это просто сделать, просто у меня что-то не везет сейчас. Блять, заебался мне, блядь. Никогда не прохожу с первого раза боссов. Никогда. Вот вечно надо тратиться, блядь, перегавки покупать, токсины покупать. Заебывает реально. Ну что ж, я, наверное, затравлю или удар с кувалды, Кину поля. Лучше сквал ударить, потому что я вот тогда зарою в ямочку, и он там хочет мне сделает потом. Поэтому удар с валды нахуй пошел. Так, еще прыжками сейчас. Ну, прыжками не очень-то сильно, но ладно. Так, как мне сейчас их максимально зауронить? О, он барик тут мне разрушил мой. Ну ладно какой-то нихуя себе три раза блять у, у прям и в меня вернутся сука ты конченый блять автомудила так беру токсин сразу блять собрегенится можно было хотя бы барьерами урон наношу что за бред вообще видели блять смотрите обновы то есть я теперь могу со скоростью света перемещать эти курсоры с помощью шифта да кстати ребята скоро сделаю обзор обновления этого апрельского потому что что-то хочется обозреть его там тем более сыграть гоночки можно там на веревках найти так о хорошо промазал гандурас так ну и что еще раз кубалду дарить его? нет я прыжками в узорне так так так и ну еще два хода где-то на него надо потратить будет этот ход и еще один ход надо будет тратить на него так потом пьем заклятля этого потом заклятля надо будет как-то завалить надо гаскинуть туда пойти сейчас оно гаскинуть туда так у меня еще пока что почти полный хп как бы не знаю, почему мне не везет с этим боссом. Вроде босс-то не такой трудный. Так, ух, нихуя, себе надо заюзать, наверное. О, спасибо, спасибо, я этого просто ждал. Я этого просто ждал, чувак. Я изну. Пошел ты нахуй, я заюзаю. Так, ну и кину. Газ. В принципе, как я понял, достижения не трудные. Потому что, знаете, почему не трудные? Потому что я был без юза, сейчас закупил сюзам и с юзом уже проще проходить его. Так, пожалуйста, не бей меня. Ну, блядь, бьет, сука, он мне на... ХП много снял, да хуя просто снял. Вот уже две, сопли, нет больше, оборот был еще. Так, что с тобой сделать-то теперь, а? Как мне тебя довести до маленького количества ХП? У меня еще в запасе парочку ходов есть, в принципе. Я вот что думаю сейчас делать. А, у меня прыжки же есть еще будут. Будут прыжки, ребята. Я думаю, зажарить. Нет, зажарить не хочу. А вдруг я добью его сейчас Я сенсор кину ему. А сенсорка может его убьет вообще. Или не убьет. Да не убьет, не должна. Не, не должна быть. Так, ну вот, в принципе, и прошел почти уже. Кидать блок этот гандон. Сейчас прыжками его зауроню и все. Надеюсь, меня сейчас не убьют. Блять, не, пожалуйста, не трогай. И не пей. Фух, блять, повезло. Ну теперь все, теперь уже легко. Один хп. Так, делаем вот такие штуки. 11 хп еще 11 хп тихо блять не трожь так а если я не обью его сейчас могу не добить его кстати сейчас ребята э -э, блять что делать я же бы вот так не убью а так могу добить просто-напросто мы сход вс срать один вот а что сделаю вот что сделаю так внизу балку поставлю потом вот что я сделал, ребята. Эта штука реально помогает сейчас мне. Все-таки она тащит реально, пацаны, вот эта штука, ледяная эта, хуйня. Потому что я могу сейчас не добить его. Я хочу портом до а одного, короче, и другого портом и так бы добил. Ну, в принципе, тут уже стопроцентная победа моя на достижением. Вот видите. Ох ты, ах ты, мудила, блядь, ебучая, ах ты, блядь, шалава, блядь, добил себя, сам себя, даун, ты тупой, сука. Ну вот, настал следующий день. Сейчас будем выполнять достижение номер два за короля мертвых. Что-то не непрят пока что мне с этим достижением. Сейчас будем смотреть. Так, пермаксный, вылазим. И будем сейчас максимальный урон наносить этому заклинателю. Главное его убить за 2-3 хода тогда будет достижение считаться пройденным. Так. Ставлю атомку на него. Так, еще барик кинул. Так, ну и удар с кувалдочки пошел по нему. Вс, заебись. Сейчас будем его добивать через ход через один. Так одного он как бы уже воскресил. Не дать возродиться пять и более зомби за бой. Так, стоп, а где? Я хуй знает, короче. По-моему, вот смотрите вот прикол, то что у меня возрождалось три зомби уже было провалено задание. Сейчас будем добивать его как-то. ставлю все то, что можно ставить. Так. Раз, два. Так, и лед И, наверное, вертом добью его, по идее, должен добить, да? Да, добил. Все, заебись. Кстати, меня же мы уже выполнили задание, это потому что все, он уже не может скрашать. Тот сам заклинатель восхищает зомбаков этих, а король мертвых уронит. Теперь нужно добить короля мертвых. Ну и все, тут уже две сопли будет, будет от него и от зомбака, от этого. Скорее всего, да. А, сейчас я пойду а, миньончика этого завалю с помощью прыжков носорога. Да, смогу, думаю. Ну, и удар с кувалдой по королю мертвых этому. Достижение очень легкое вот это вот. Ребята, я что-то первый раз тупанул немножко там. За два хода нужно завалить его, потому что он... Тогда воскрешает еще два зомбака, и достижение провалено. То есть, смотрите... Я не знаю, короче, как считается это достижение, но... По-моему, он даже три создает и уже провалено достижение становится. Не знаю, почему так... Создаст три, уже провалено. Пиздец просто. Я не могу просто. А написано более 5. И пять. Пять и более, короче, написано. Так, ну и сейчас мы будем его уже добивать. Сначала вот так сделаем. Затравим его немножко так. Угу. Сожрал мудак ебаный. Сейчас кинем блок, короче, пойдем, чтобы он не регенировался. Да, кинем блок, пожалуй. Да, сейчас кинем вот так вот, зазем и блок, зазем. А вдруг проебуешь, ребята? Я могу проебать еще на самом деле. Охуел. Я сожру, короче, пизду. Не зря я брал такси, привязку, блядь. заезжу нахуй. Охуел книда, блядь. Ну и ч, Левис? Ну да, Левис, а Так, стоим посередине, чтоб меня не бил ничем. А если убьет реально? Пиздец, что-то я очкую, ребята. вся короче, я вот что сделаю. Пускай разрушит эту хуйню мою. За там и прочее. Во, вс, красавчик. Теперь прошли. Затащил стазис этот ледяной мой. Ну и теперь уже добиваем, там, случая можно добить. Вс, прошел. Итак, продолжаем проходить достижение за босса короля мертвых и осталось пройти королевское войско, дождаться воскрешения 10 зомби. Ну что ж, достижение это очень выполняется долго, ребята. Нам потребуется очень много ходов. Слить. Сейчас увидите почему. Поехали. Поехали. Взял полного атакера. Я, как обычно, играю атакером своим. Скоро я его поменяю, скорее всего, на полу или бронера поставлю. Так. Где же у нас этот король мертвых. Вот он. Так, ставлю атомку сразу же на заклинателя, чтобы его потом побыстрее добить. В конце боя. Он нам пригодится вообще-то, но... Я его чуть зауроню чтоб в конце у него осталось очень мало хп, чтобы в конце было легче добить его нужно убить как можно быстрее этого короля мертвых, чтобы он нас не, не убил а сам босс заклинатель, он как, бес, как, бесполезен, как бы бесполезен он только создает зомбаков этих, все так, ну что Уровень с помощью бариков кидаю перчатку и, с, и ударю с кувалду сейчас его ну или можно с левицейсу ударить, но я предпочитаю кувалду бить ух, нихуя себе я ему снес 400 хп почти надеюсь этот босс не уйдет никуда просто атомка там моя летит еще ну, да он там осталось хорошо так вот видите поле спасает от урона какого то сейчас я еще себя зарегеню вампиризму неплохо так ну и теперь сейчас я буду уже добивать эту шлюху прыжками буду бить его 3 4 Ну, можно еще раз Кувалды Ударить его, в принципе Или с Левиса С чего хотите Это уже Ваше дело Я, наверное, с Левиса ударю Хотя можно было бы с кувалды. Блять, я знал, что промажу Просто я Туплю что-то Этот код, знаете Очень много чего решает, наверное Потому что я могу это еще всрать, на самом деле Если меня сейчас уронит как-то сильно То я могу всрать, по идее Потому что он меня может добить На ХП этот Король Мертвых Ну хотя нет, не может. Мне кажется, не может все равно. Так, вот уже появилось три э зомбака. Первый уже воскресился, и два гробика появилось еще. Поэтому сейчас они будут ходить, вот эти зомбаки, и сам босс как бы ходить не будет, и он не сможет воскрешать никого, поэтому... Поэтому нужно будет очень много ходов пропускать, чтобы уже дождаться всех 10 упаков этих. Так, ну, сейчас я его должен добить быстрее. Надеюсь, мне еще два хода, и все и хватит, наверное. Хотя, может, и не хватит, я не знаю. Нет, два хода должно хватить, ребята. Сейчас я ему даже снесу дохуя. Да, и хватит он вполне. Сейчас я по-любому выжил, ребята. 400 вполне как не убьет мне маленький шанс то что меня может убить 400 хп хотя может и убьет сейчас узнаем сейчас мы все узнаем ребята он кидает блок с не жрал сейчас смотрите сколько стрел, блять, плюс еще все зауронит не, не убьет, никак не убьет, все, сейчас добиваем и все ну и дальше надо как-то избегать урона просто и все так, сейчас прыжками ему чуть Ну и калашом, думаю, добью. Один хп, ладно, добиваем. Так, <coughs> ну все, теперь надо ждать. Ждать, ждать и еще раз ждать. Потому что делать особо больше нечего. Нужно дождаться, когда воскрешаться есть зомбаков этих. Они будут нас пытаться как-то уронить, поп попасть, но мы будем прятаться от них, поэтому сейчас я пью фриз. Хотя нет, блок стоит, фриз нельзя пить. Да, я не знаю, что делать. Просто сливаю ход, не знаю, узишкой. Ждем, пока будет ходить Заклинатель, потому что он, именно он восхищает зомбаков этих. Когда ходят эти миньоны, они как бы ничего не делают, как бы. Поэтому нужно будет ждать очень долго. Чем больше зомбаков, тем больше нам придется ждать, потому что они ходят все по очереди. И так по кругу надо будет дождаться, пока ходит сам босс этот. Вот уже два. Чем их больше, тем, короче, больше появляются зомбаков за один раз. Появилось, видите, уже два появилось. Сейчас один появился, потом два, потом два еще появилось. Сейчас появ появится нам три, потом опять три появится. Вот, как-то вот так. Ну и потом уже будем как-то добивать их. Можно их добить, в принципе, за один ход даже всех с помощью глубокой заморозки. Но у, у меня ее нету в арсенале, я не взял. Что-то мне жалко использовать ее. Так, наверное, пью фриз, наверное, чтобы у меня хоть, хоть какой-то был реген. Сейчас меня могут как-то зауронить даже. Да, вот нужно следить за этим ремигионом, ребята, может меня зауронить просто сильно. Сейчас чуть за зароюсь туда, вниз. Думаю, тут безопасно. Хотя я не уверен на самом деле. Они могут попасть в меня с реляжкой через пару ходов. Нужно как-то импровизировать. Так. Ну, просто шокером пропускаю долго-долго-долго и, и упорно. Пока что их всего 5. Так. Может сожрать перевязку, а нет. Какую перевязку, и чё. Блок кидать не нужно, ребят, никогда, потому что если вы кинете блок, то он может... Просто их убить на урон миньонов. Он почему-то их бывает то, что на урон убивает. То есть, смотрите, он бывает делает критический урон в конце, и с помощью критического урона он набивает миньонов этих. И надо будет заново, заново ждать, пока они возвращатся. Поэтому блоки я не буду кидать никакие. Поэтому просто пропускаем ход. Чем угодно, пока не в блоками. Уж лучше, лучше не рисковать, ребята. Потому что блок он может в конце просто добить их и все. Если будет критический урон, короче. Не знаю, почему он оставляет им 10-14 хп и в конце добивает их с помощью притурона. Хотя по идее не должен добивать. Пить блоком на хп нереально убить, на самом деле. Так, вот видите, он уже создал раз, два, три, 4, 5, шесть, семь. Еще один ход нужно подождать и все. Пиздец просто, я охуею на самом деле. Как я их всех завалю? Ну, в принципе, завалить тут нетрудно их вообще. О, молодец, помог мне. Главное убить этого заклинателя будет быстрее, чтобы он больше не создавал никого. А миньонов этих уже будет легко убить. Даже по, по минус 3 за один ход. Даже минус 4 можно дать за один ход. Вот только не урони себя, пожалуйста. А то у меня осталось тут совсем чуть-чуть. Они еще себя уронят как-то. Так, 9 пока что. 8, 8 этот, ребята, уже. Сам гос. Как же долго, ребят, вот как долго это достижение проходить, на самом деле. И не с первого раза пройдете мне кажется. Ну, кто с первого, кто не с первого. Сейчас фейерверк пущу наверное. Кстати, фейер проходит не, не до конца. Вообще не до конца. Забываю об этом иногда на ставках, когда играю. То, что феер не, не, не рушит карту полностью. Он только где-то наполовину ее может разрушить, и то меньше, наверное. Так. Ну, и снайперка я сейчас пропускаю ход один. Почему бы и нет. Так, сейчас надо будет уже начинать уронить этого заклинателя как-то. Можно прям сейчас начать его уронить. Почему бы и нет. Да, давайте прям сейчас кину овцу как-нибудь им там. Летающую можно, почему бы нет. Так вот, неплохо. Чтоб потом не мучиться с ним в конце уже. Сразу будем его уронить. Так, скоро он вообще будет ходить-то или нет уже. Я заколебал уже, честно говоря, ждать. нормально так все теперь я буду вертом потихонечку его уронить так чтобы не допить его потому что он сейчас будет ходить скоро уже так. немножко сниму ему хп, еще где-то что зависает такая бля бесит просто лагает что-то я блять ребята у меня флешплел флесплея лагает все лагает блять еще не зауронил нихуя ну ладно так сейчас будет ходить вот он как раз этот босс. я в принципе сейчас буду наверно кидать авиадары всякие на них а... ну, я сейчас так сделаю все во все теперь нормально правда он создал дохуя слишком их но ну, все равно как бы нормально. Сейчас кину какой-нибудь напал там туда им. Все будет заебись. Сейчас прысками еще за уроню их. Теперь можно смело всех убивать на урон. Так. Достижение мы выполнили, считается как. Так, ну и сейчас я размораживаюсь наконец-то. И могу.. Ч за лаги такие, блядь? А вот почему лаги. Я заиграю на максималках, ребят, почему-то. У меня что-то перестало лагать. Ну, я имею в виду лагает, но как-то не так сильно, как раньше. Теперь почему-то. Я не знаю, что я сделал с компом своим, но у меня почему-то ускорился вормикс. Стал намного меньше лагать. Так, тут вот, аккуратненько нужно. Иначе мы будем ход запороть. Так, аккуратненько, аккуратненько. Так, ну и сейчас я на Паумкину какой-нибудь там, может. Но я двоих только зауронил. Пиздец, ни одного, короче. Ну, одного добил короче, этого не зауронил никак. Надо добить этого заклинательно уже. Заебал уже, реально. Сейчас, наверное, пущу ковровые там какие-нибудь... Там удары всякие сейчас. Надеюсь, сейчас добью его. Так. Чем его... Кину блок, что ли? Да. Кину блок, почему бы и нет. вот, да, блок нормально, даже этого добил. Сейчас еще будет ходов дохуя, пока он создаст там. Так, ну и можно ковровые теперь использовать. Так, я извиняюсь, мне тут отвлекаются все, блять. Мы уже продолжаем. Так, сейчас я запускаю метеориты уже. Осталось всего лишь-то немножко. Главное, чтобы меня на урон убили они. тут сейчас ходит? Какой они Вот этот ходит пидорасуком. Вдруг убьет сейчас. Ну я не верю, не убьет. Да, конечно, не убьет, блять, там дохуя хп у меня было все. А, прошли, наконец-то, уже достижения страны. Ну и все, у меня осталось только призрака пройти, ребята. Призрака я пройду, не знаю, когда. Тогда, когда сделаю э, два гравимастера в команде. Сакалан, будет в гравимастере, я в гравимастере. плюс еще у меня будут хорошие шапки. Так, ну все, тут уже... Сейчас заскриню. Не успел, правда, заскринить. Ну ладно.